Добрый вечер, меня зовут Алексей. Сегодня я приобрел автомобиль в кредит. Большое спасибо коллекции автосалона. Автомобиль получил в течение 3 часов. Благодарность менеджеру Владиславу, Владимиру. не Владислав, И кредит надел Карине. Машину получил в течение 3 часов. Спасибо большое. Все отзывы, которые были плохие, мною просмотрены по YouTube оказались неверными. Спасибо.